А я хочу пригласить нашего гостя, талантливого певца, замечательного Валерия Сорокина. Под ваши аплодисменты. Песня Сергея Вятского «Милая». Он написал ее специально для меня. Милая, ты угнаться спешишь За делами, годами, ими, Вот опять убегаешь куда-то Как будто чужие мы Я взглянуть на тебя лишь успел А по небу плывут облака Oh, mm -hmm. oh, Валерий Сокур, Сорокин Так, друзья, Валерий Сорокин Не уходите, пожалуйста, с авторской песней Милая, давайте Искупаем овации, друзья А вот Мы хотим подарить вам подарок От наших партнеров радиостанции StarVive, сертификат На ротацию песни. более подробно Я думаю, там написано Спасибо огромное, чудесная песня, чудесное исполнение И спасибо нашим партнерам Ваши аплодисменты партнер, Спасибо.